Привет, друзья! Ну что ж, я продолжаю свой рассказ о речном круизе на теплоходе Константин Симонов, на котором я прошел путь в 2000 километров из Москвы до острова Кижи, затем побывал на острове Валаам, затем в Санкт-Петербурге, в Кронштадте и возвратился на речной вокзал в Москву. Это было совсем недавно, и я решил об этом рассказать, как говорят, по свежим следам. Итак, смотрите карту. Обратный путь от острова Кижи опять проходил по Онежскому озеру. Путь немалый, и погода, как говорят, опять подвела. Все та же качка и за бортом, как в море. Волны и темная вода, тревожно леденящая душу. Но есть уютная комнатка в этом доме под названием Корабль, а моя комната это светлое теплая каюта. Вот посмотрите. Здесь я уже привык к ней, репетирую музыку и уже принял участие в нескольких концертах на этом корабле. Коллектив замечательный, все здорово, настроение бодрое. Вот концертный зал на верхней палубе. Можно поиграть на фортепиано и даже кое-что вспомнить из фортепианного репертуара. Словом, движение по воде продолжается. Из Онежского озера мы пошли по реке Свирь. И здесь у нас была остановка под названием Мандроги. Ну вот точно не знаю насчет ударений, может быть, Мандроги. Но скорее всего Мандроги. Мне это слово почему-то напоминает пароль из кинофильма «Двенадцатая ночь», а, тот самый пароль, который произносил гениальный киноактер Сергей Филиппов. Если кто помнит, он говорил так «Мандрата пупа, мандрата па». Что это за место? Это такая деревня на реке Свирь, которая не несет особой исторической ценности, но привлекает тысячи туристов. Там сохранились старые постройки еще XIX века. Ну, такие добротные избы, ну и, конечно, появились новые строения, в которых ведется оживленная торговля всяким разным, ведь туристов там всегда очень много. Продают здесь изделия и товары самые разные – от красивых женских платков и украшений до всякой одежды. Местная достопримечательность – это огромный валенок, настоящий, из войлока, самый большой в мире. Есть также музей водки. Да-да, я не оговорился, именно водки где можно не только увидеть сотни разных сортов этого продукта, но и купить с собой в рейс и здесь даже продегустировать, что, собственно, многие здесь и делают. И вот каким-то образом здесь, в павильоне, оказался старенький автомобиль марки Ford. Раньше, когда я здесь бывал, я его здесь не видел. «Форд» выпуска 1908 года. Это был первый автомобиль, который начали выпускать миллионными партиями по всему миру. И вот этот экземпляр, этот экспонат напоминает всем туристам о давнем времени, с самого начала 20 века. Ну, а дальше, все по той же реке Свирь, мы продолжили наше путешествие в Ладожское озеро. Мы шли к острову Валаам